Извержение вулкана Огунг на острове Бали понизит среднегодовые температуры на Земле примерно на 0,2 градуса Цельсия в последующие пять лет. Климатологи из НАСА утверждают, что если в стратосферу будут выброшены вулканические газы, насыщенные серой, то будет оказано значительное воздействие на климат. Будет охлаждаться поверхность Земли и, наоборот, нагреется стратосфера. Особенно ожидаемое похолодание будет ощущаться в регионе выброса в Юго-Восточной Азии. Ученые напоминают об извержении Агунга в 1963 году, когда выбросы достигли высоты в 25 километров над уровнем моря. Уникальность извержения состояла в мощном насыщении стратосферы серой. Когда сера вступает в реакцию с находящейся в воздухе водой, то образовавшиеся капли жидкости могут находиться в стратосфере дольше года, отражая солнечный свет обратно в космос. Такой эффект был фиксирован в 1963 году. Наблюдающие за нынешним извержением ученые говорят, что оно очень похоже на случившееся в 63-м. Следует учитывать, что эти прогнозы основываются на предположении, что феномен L-нинью будет находиться в нейтральном состоянии. Если L-нинью будет находиться в отрицательной фазе, л то тогда температура опустится на 0,4 градуса. А если он будет в положительной фазе, то следы похолодания будут почти незаметными, заявляют ученые. Подробнее об Ольниню смотрите в 88-м выпуске климатических новостей. Вулканы Земли сегодня считаются одними из ключевых дирижеров климата нашей планеты. Они могут как повышать температуру на ее поверхности, выбрасывая огромные массы углекислоты и других парниковых газов, так и понижать ее, заполняя атмосферу Земли частицами пепла и микрокаплями аэрозолей, отражающими лучи и тепло Солнца. Человечество за всю недолгую историю своего существования уже пережило несколько таких катастроф. К примеру, извержение супервулкана Тоба, произошедшее примерно 70 тысяч лет назад, привело к наступлению вулканической зимы на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Его меньшие аналоги – взрыв острова Тамборов в 1815 году и массовое извержение вулканов в Южной Америке в 530-х годах нашей эры — вызвали массовый голод и вспышки чумы.